Привет, семья Женес. Hey, fam. Меня зовут Лариса Гудим. Я из России, город Калининград, в статусе Изумруд. My name is I'm an Emerald, and I'm from Russia, Я 25 лет в этой индустрии и 8 лет я работаю только онлайн. I've been in the MLM for 25 years now, and during the last eight of them, I've been Свой статус Изумруд я закрыла. Со своей командой, просто сидя дома, без офисов, без презентации и без рандеву. В самый провальный месяц июнь. I qualified as an emerald during one of, the of the year, which is June. Я управляю своим бизнесом легко, просто щелчком мышки. I control my business with simplicity, just with a click of a mouse. Это настоящая свобода, которую ищет каждый человек. Я благодарю свою команду, которая помогала мне. I'm to my team that me. И особенно двух моих первых линий Леонида Гладких и Эдуарда Гринко, двух моих рубинов. А также особая благодарность Венди, Ренди и Скоту. Спасибо всем. And a special thank you to Wendy, Randy, and Scott. Thank you, everyone. Cheers.